Обнаружил у себя все симптомы психического напряжения, частые воспоминания о прошлом, сухость, чувство жажды, жара в теле, стулость, сгорбленность после месяца проведенного. В подвале Мариуполя это усилилось. Могли я, вылазя из раскаленных углей, сам себе вставлять холодные стеклянные зеленые шары, принимая афа, базол, гидомарин, кальций Д3, холодные душ. Начните, при, начните читать мои тайные слога. Этих тайных слогов три. Они способны полностью восстановить создание, сознание и психику человека. Первый слог, это слог «припутав». Второй слог «тряв сык». И четвертый к истеплову. припутав трявцы к истеплову. они помогут вам справиться.